Лессон номер 156. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Пётр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. Друзья, продолжаем библейские рассказы на английском. Итак, Моисей слушает Бога. Бог дает Моисею 10 важных правил. Как мы скажем на английском, Моисей слушает Бога. Moses is listening to God. Слушать to listen, поскольку время настоящее и продолженное или длительное, прибавляется окончание инг. Буквально переводится Моисей есть прислушивающийся listening to God, к Богу. Следующее предложение. Бог дает Моисею 10 важных правил. Бог есть дающий Моисею 10 важных, очень важных правил. God is giving, Бог есть дающий, Мосис, 10 импотент важных, very Ocean Prial Rules. Моисею и его народу следовало выполнять эти правила. Moses and his people все его народу should obey следовало выполнять these rules эти правила Бог написал эти 10 важных правил на каменных плитах как это будет звучать на английском время прошедшее писать to write Wrote. Итак, Бог написал God wrote эти 10 правил. These 10 important rules. Важных important. These 10 important важных rules правил. Где написал? On pieces of stone. каменных плитах. Писись как кусочек. Переводится как кусочки. На кусочках камня или на каменных плитах. Эти правила называются 10 заповедей. Как это будет на английском? These rules is called называется The Ten Commandments, десять заповедей. This rules, эти правила, is called называется The Ten Commandments, десять заповедей. Дорогие друзья, в конце ответим на краткий вопрос. Мы сначала переведем его на Английский язык. Как называется 10 божьих правил? Время настоящее. Итак, по-английски это будет звучать следующим образом. Вот а гадс. божьих Ten rules. 10 правил. Cold. Называется. Вот а гадс 10 rules. Called? как называются 10 божьих правил. Итак, как они называются? Как мы скажем, эти правила называются 10 заповедей. These rules, эти правила, а code есть называющиеся, или называются, the 10 commandments, 10 заповедей.